Отличная новость для всех тех, кто решил заняться строительством или ремонтом дома или квартиры. Наконец-то появилась сухая смесь для приготовления полистиролбетона в домашних условиях – Unbedform. Преимущества работы с сухой смесью Unbedform. Первое. Любое количество смеси можно увести на любое расстояние, не опасаясь, что она застынет по дороге. Второе. При разгрузке не нужно бояться, что мешок порвется и раствор растечется и запачкает подъезд или коридор. Третье. Можно приготовить любое количество раствора, необходимое вам в данный конкретный момент. Unbedform теплый бетон идеально подходит для устройства стяжки пола в городских квартирах. Он очень легкий, не требует согласований, так как не перегружает перекрытие и решает сразу несколько задач. Во-первых, выравнивает. Во-вторых, утепляет. И в-третьих, звукоизолирует. Такой пол никогда не заскрипит и прослужит очень долго. Впоследствии менять придется лишь покрытие пола, ламинат, паркет или плитку. Unbedform теплый бетон также может использоваться для устройства основания пола в загородных домах. С его помощью можно утеплить стены и потолок. Сухая смесь выпускается в различных марках. Марка D300 Warmarox используется как утеплитель. Марка D400 Unbedform подойдет для устройства стяжки пола. Марка D500 Lockraft особо прочная для различных конструктивных решений, заливки монолитных участков перекрытий и стен. Для того, чтобы приготовить раствор Unbedform теплый бетон, понадобится простая бытовая бетономешалка. Если ее нет, то можно использовать емкость и дрель с насадкой или строительный миксер. Далее в воду надо добавить специальную добавку и тщательно все перемешать. Раствор должен получиться однородным, сметанообразным, можно начинать работы. Унгетформ теплый бетон для стяжки пола, а также утепления стен и потолка. Выравнивает, утепляет, звукоизолирует. Спрашивайте в строительных магазинах вашего города.